улица Фолтон-стрит, даунтаун Нью-Йорк, Манхэттен. Рядом, в нескольких шагах, станция метро Фолтон-стрит. Ну и вид отсюда открывается на всемирный торговый центр.